Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. О чем сегодня хотелось бы поговорить? Сегодня хотелось бы поговорить о вопросе, как зарабатывать больше, да, то есть зарабатываю мало, что нужно делать для того, чтобы заработать больше. Наверное. Здесь много кто дает советов Я никаких советов давать не буду Я просто могу рассказать Как у меня всегда качественно менялся доход Как у меня качественно менялся доход От чего это зависело Да какие действия конкретно я предпринимал И сейчас я могу это подтвердить потому что я работал по найму в компании Потом соответственно я ушел, работал сам на себя, создал бизнес, да, и в бизнесе я являюсь собственником. И, то есть, есть определенные параметры, на которые я смотрел как наемный менеджер, да, то есть, что мне непосредственно хотелось и что я получал, и от чего в этом случае зависели мои доходы. И в то же время я сейчас говорю, что кому я плачу больше, то есть каким людям я плачу больше и за что я плачу больше. Если я являюсь собственником, и проблем заплатить больше лично у меня от этого не возникает. Да? То есть я согласен заплатить больше. Итак, когда я работал по найму, был некий такой стандартный подход. То есть потом, став уже менеджером, когда у меня в подчинении появились люди. Я понял, что вопрос материальной компенсации, ну то есть повышение заработной платы, он работает 6 месяцев. То есть через 6 месяцев, насколько бы вам не повысили заработную плату, вопрос вашей удовлетворенности снижается, да и вы считаете, что вы приносите ценности компании больше, чем вам компания выплачивает. Компания может даже это понимать, и руководство это может понимать и осознавать, что вы являетесь ценным сотрудником, но больше она вам платить не будет. По одной простой причине – вы этого не просите. И зачем платить больше да, человеку, который не просит этого делать. Когда начинают платить больше, да как у меня это произошло, я могу сказать, что у меня было качественное увеличение доходов практически в два раза. Когда я не просто где-то в голове у себя собственной кубатурой рассказывал о том и понимал, что я приношу много денег, да, а когда я просто пришел с выкладкой, да? с выкладкой я пришел к руководителю и сказал, слушайте, ну, у нас там прозрачная э, бизнес-модель, да? у нас есть доходы, которые генерируются от клиентов, у нас есть план э, э, филиала на квартал, на год, да? То есть все эти планы открыты, и мы понимаем, то есть руководитель всегда этого раскрывал. Соответственно, в этом случае я понимаю, что есть план годовой. Потому сколько ну, я работал в инвестиционной компании, сколько активов нужно привлечь, сколько прибыли нужно сгенерировать. Да? То есть это вот были ключевые показатели эффективности плюс удовлетворенность клиента. Исходя из этого, я понимал, что я фактически выполняю там из 10 сотрудников, да, то есть я выполняю 30-40% плана. Логично, что 30-40% фонда оплаты труда должен получать я. Но это же эффективно. При этом, если у меня разница с, со следующим сотрудником менее опытным составляет там, менее 30%, то в этом случае ну, есть какая-то несправедливость, и я обосновываю в этом случае человеку. что Я являюсь ценным сотрудником. И я готов на себя взять больше ответственности. То есть, первое, показать свою ценность для работодателя, для человека, принимающего решение. Второе, это взять на себя дополнительную ответственность. Мною взятая дополнительная ответственность была, что я говорю, окей, я помогу тебе, ну то есть мой директор непосредственный, я готов взять на себя ответственность, что я готов перевыполнить план филиала. От этого, соответственно, заработаешь ты, получишь более высокие бонусы, ну и я хочу тоже с этого получать. То есть, так как размер бонусов, он не отразится, но я хочу иметь более высокую заработную плату. В итоге, я по себе могу сказать, когда я переквалифицировал свое общение, переориентировал свое общение в ключе создания ценности для бизнеса. Это привело к тому, что у меня кардинально изменились доходы. Когда собственники компании, когда менеджеры, линейные менеджеры пони начали понимать, что я готов впрягаться, я готов больше работать, я готов повышать эффективность, я запросил, соответственно, чтобы меня отправляли на стажировку в другие регионы, с, встречаться с успешными ребятами, это согласились, И я действительно сделал результат. Да? То есть, Получается, я один выполнил годовой план офиса. И это, естественно, отразилось как на бонусах, компенсациях, так и на, на общем доходе, да? Теперь вопрос, каким сотрудникам лично я готов платить больше? Именно таким сотрудникам я готов платить больше, которые готовы брать на себя ответственность, которые говорят, Максим, я готов дополнительно взять еще вот это и вот это на себя. Я готов эти вопросы закрывать, потому что у меня для этого есть определенные компетенции. Но при этом я хочу иметь должную компенсацию. Окей, вопросов нету, да. То есть у меня всегда стоит вопрос, или найти человека, который это будет делать, который будет решать эти вопросы. И платить ему заработную плату, да, то есть.. Или заплатить уже имеющимся сотрудникам, который готов взять на себя этот функционал. И обратная тенденция, да, то есть когда человек говорит, слушай, я, ты меня чрезмерно сильно нагружаешь, у меня нет э, возможности там находиться 24 на 7 в режиме работы с бизнесом. Э, меня это никак не устраивает, мне нужно время на себя, мне нужно время на семью, мне нужно время на э, детей. В этом случае я точно так же говорю, вопросов нет. да, То есть, есть определенные задачи, которые должны быть выполнены, на которые есть бюджет. То есть, ты полностью эти задачи закрываешь. Если, соответственно, ты говоришь, мне нужно меньше времени, окей, okay, ты начинаешь меньше работать, ты должен быть готов к тому, что ты будешь получать меньше денег. И, соответственно, мы на твою позицию найдем еще одного человека, который будет закрывать эти, эти, эти моменты чтобы бизнес от этого не страдал. И это тоже нормально, да, это очень хорошая закономерность. Я думаю, что именно в таком режиме имеет смысл думать да, над, увеличением, над увеличением своих собственных доходов. Подумайте, какую ценность вы вносите, лично вы вносите в бизнес, создавая ценность для собственника, и какую дополнительную ответственность вы можете взять на себя, для того чтобы ваша зарплата увеличилась минимум в два раза. Хорошее упражнение. Удачи вам в этом. На связи был Максим Петров. Если понравилось видео, если понравилась история, которую я рассказал, то ставим лайки, подписываемся на канал, делимся с друзьями. У меня на этом все. До свидания вам и удачи.